Я сегодня расскажу о наших планах. Я могу сказать, что не скрываю, что наши планы отодвинулись из-за пандемических всяких процессов. Ну, не скрываю, поэтому в любом случае извините, что мы немножко задержались, но у нас ждут большие новости. Его презентацию. Мачев, включи, пожалуйста. Вот, мы переключились на презентацию. Да-да-да, видно презентацию, можем начинать, да. <плот> я, э, Дорогие друзья, я уже говорил об этой серии. Э, к сожалению, это именно то, что пришлось немножко подзадержать. Я вот только сейчас э, только что вернулся с косметической выставки, которая происходила в Дубае. Все видели фотографии с техника флор? Встречи в Дубае в матче. Возвращение на выставку – это очень приятное ощущение, которого мне не хватало очень в этих последних несколько лет, когда выставки были закрыты. И могу сказать, что мы не исключение на косметическом рынке, все крупные косметические компании остановили выходы своих новинок, ничего глобально интересного, глобально переворачивающего мир за последние два года практически не появилось. Поэтому еще раз бы хотел подчеркнуть, я очень рад, что выходит эта линейка, поскольку именно бустеры – это такая некая революция, которая в последние годы была в косметологии, и она появляется в нашем ассортименте. Появится в нашей линейке два э, бустера. Очень популярные сейчас э, с точки зрения косметики. Это бустер с, с ретинолом. Слышали наверняка этот э, вещество ретинол. И бустер с гиалуроновой кислотой. Что такое бустер? Знаем? Ну, в чем разница? Бустер ⁇ это такая субстанция, которая э, сделана как максимальная концентрация активного вещества. То есть это максимально допустимая с точки зрения безопасности для, э, для человека э, в составе косметического вещества какой-то ингредиент, например, ретинол. То есть это, вот, это самое, самое самое сильное, самое важное. Бустеры можно использовать как самостоятельное вещество, так и использовать, добавляя свой любимый крем. Мы, мы протестировали наши бустеры на взаимореакцию со всеми линейками, которые на сегодняшний день существуют в Ламбре. Ну, на сегодняшний день один из самых популярных и самых эффективных euh, антивозрастных средств, которые существуют в косметологии. Он да, вот влияет отшелучивающей на кожу. Поэтому с использованием бустера надо быть аккуратно. Это очень сильное, как бы еще раз подчеркну, в процентном соотношении вещество. Поэтому, если использовать бустер в, в прямом виде, то есть без никаких кремов, он может вызывать раздражение. Поэтому надо аккуратно, надо пользоваться кремами. Ну, или просто знать, что такое может быть. Это очень активное вещество. Гиалуроновая кислота на сегодняшний момент очень известна. Все наши партнеры знают, что такое кислота. Это вещество, которое действует, очень сильно увлажняет и делает кожу более упругой. Я э, очень э, надеюсь на то, что э, вам понравится это вещество, и мало того, что оно как бы приятно в использовании, но и вы почувствуете эффекты достаточно быстро и достаточно сильные эффекты на, вашей, на, ваш, ну, как бы, на вашу кожу. Мы возвращаем в наш ассортимент Pure Face Oil. Это комбинация семи э, органических масел. Это, у нас и управу, и Это э, достаточно э, ну, э, популярная в нашем ассортименте был Это... достаточно популярный ассортименте был продукт. Мы его возвращаем и добавляем к нему очень удобный такой дропер, который капельку дает для использования, чтобы было удобно капать. Я потом расскажу, как это работает. Ну, в Но еще в золотое оправе. Золотое масло получится. Uh, следующий продукт, который мы видим, очень важен именно в наше время. Uh, uh. Появился новый термин даже в косметике, в косметологии, такое «маскне» называется. То есть окна есть, а есть вот, что-то с, с масками связанное. Это… Воспаление или загрязнение кожи, которое связано с ношением масок. Ee, наш с ним... Or, uh. ee, это часто происходит потому, что uh, бактериальная микрофлора на, шку, на коже сильно меняется. Мы используем антибиотики, мы используем антисептики и нарушаем микрофлору. Это наш крем будет восстанавливать микрофлору для того, чтобы избегать этих проблем. Это на сегодняшний день достаточно большой, большой тренд косметологически. Многие компании сейчас будут выпускать подобный продукт. Раньше отношение к бактериям было следующим, что мы убивали бактерии на коже для того, чтобы кожа была чистой. Сейчас ученые понимают, что для того, чтобы кожа была здоровой, бактериальная микрофлора должна быть сбалансирована на коже. собственно, И подход меняется. Появляются средства, которые будут восстанавливать микробиом. У нас появится в линейке серия Miracle, она на самом деле возникла благодаря отзывам наших консультантов. То есть мы расширим линейку Miracle с одного средства до трех. А, четыре продукта. Раньше у нас был Morning Miracle, сейчас будет дневной ночной, ночной крем э, под глаза и, sí, и сыворотка. У нас Miracle есть стоповых продуктов в нашем ассортименте Morning Miracle, который у нас был в ассортименте, был одним из самых востребованных продуктов во всем мире. То есть мы продавали его много по миру. Поэтому мы решили расширить ассортимент, дать в серию крема, который добавляет, осветляет кожу, не осветляет кожу, добавляет ей блеска, здорового вида и наполняет витамином С. И дает эффект быстрого разглаживания кожи. Помните, да, тест, когда наносили крем и он быстренько так, пишет. Марчинки... не помните? когда Мачи даже приезжал, показывал, как на руке он меняется кожа. Попробуйте. <говорит... Мачи говорит, что Моник Миракл это один из самых любимых, любимый продукт, который... Uh, uh, Матчи сам лично любит продавать, когда легко показать все свойства крема. <связывая> Потому что это один из немногих продуктов в нашей линейке, который дает достаточно быстрый эффект. Вот то, о чем я говорю, когда наносишь, и видно, прям как состояние кожи меняется. Мы э, в любом случае будем показывать все э, свойства наших кремов в каталоге, показывать процент изменения морщин и могу еще раз подчеркнуть, что все наши цифры они подтверждены минимум трехмесячными исследованиями на реферальных группах для того, чтобы заявить о том, что у нас такие, э, такие эффекты есть. Иногда сложно человеку на встрече рассказать, какой эффект будет иметь крем через, там, через месяц, два или три. Но Monument Miracle относится к той категории продукты, которые очень легко показывают ну, даже на встрече. Коллега группа продуктов, кто помнит серию Париж? Мы не тоже. То, то чтобы помним матчи, мы ее знаем, и она у нас есть, и любим, и все хорошо. Может, у них и закончилось, я не знаю. Матчи как раз говорит о том, что. Да, что, что наши клиенты, наши консультанты любят серию Париж, поэтому мы решили создать линейку продуктов под серии Colors Цвета. Это ароматы, которые, вернее, ароматы, которые вдохновлены цветами Франции. В этом году мы уже увидим э, два э, аромата э, готовых, и в начале следующего года появится еще два аромата. Вот. Следующий проект парфюмерный – это... Э, Мальчик сказал, что ребенок, детище Константина, то бишь мой. <plauder> <говор> а, Константин <laughs> очень активно участвовал и участвует в... Формирование нового подхода в парфюмерии в нашей компании. И серия Note это серия, которая серия эксклюзивных ароматов, которая будет относиться к ароматов нишевой группы. Мы поговорим еще об этом. Нишевая парфюмерия, это парфюмерия, мы тоже сегодня об этом поговорим, в чем разница, нишевая, не нишевая. Это э, ароматы, которые, это продукты, которые базируются на ингредиентах либо сложно доступных, либо очень дорогих. Константин будет вам сегодня рассказывать, поэтому я пойду дальше. Константин разовьет эту тему сам. Расскажу. Э, следующая линейка, дорогие друзья. Опять ретинол. Опять ретинол. Этот ретинол, который сейчас вы видите на экране, в отличие от обычного ретинола, ретинол абсолютно веганский, он состоит исключительно из растительных ингредиентов и в отличие от классического ретинола, он не вызывает вообще никаких аллергических реакций и предназначен для аллергичной кожи. К сожалению, как правило, люди с чувствительной аллергичной кожей, они не, не смогут применять такие продукты, как бустеры, ну, из-за из их э, таких свойств. Но вот эта серия она является альтернативой для того, чтобы можно было использовать э, ну, как бы на аллергичную кожу вот такие средства, которые матч показывает. Следующая группа продуктов, это даже не продукт, а будущая группа. Первый представитель, который вы видите на экране, мы начинаем выпуск линейки эфирных масел. Мы, не скрою, хотели начать с масла розы. Но мы решили придерживаться в этом продукте принципа, где масла будут 100% натуральные, а не похожие на натуральные. К сожалению, натуральное масло розы – это одно из самых дорогих ингредиентов, в принципе, в парфюмерии в том числе, если вы знаете. Поэтому мы приняли решение пока его не выпускать, поскольку ну, он, он будет стоить состояние. Я думаю, что он просто будет не востребован с такой ценой. К счастью, природа нам дает возможность получить масла с огромным количеством свойств, расслабляющие, тонизирующие с прекрасным ароматом, с антисептическими свойствами, поэтому мы в любом случае будем расширять линейку наших масел, но они будут стопроцентно натуральные. Мы при выпуске продукта будем проводить серию вебинаров, где научим вас, в том числе, разбираться в этикетках, которые наклеиваются на, на масла, потому что многие из масел, которые есть на рынке, абсолютно не натуральный продукт, хоть, хоть себя такими называют, и это можно понять только по составу на этикетке. продукт, то есть продукт на южной цены. Следующий продукт ⁇ это продукт на границе косметики, косметологии и медицины. Около atak 90%, 90 людей в мире на сегодняшний момент сталкиваются с проблемой атипичной кожи. Или э, избыточным шелушением? 63%, не 90%. Поэтому мы предложим на рынке продукт, который будет предназначен для такой атипичной кожи без добавления стерилов. Следующая линейка, которая появится в нашем ассортименте, мы недавно вот делали презентацию по ЭКО, и у нас консультанты спросили, а где же эта линейка, мы же уже ждем. Следующая линейка, это линейка по уходу за ногами, мы выпустим ее весной, чтобы успеть к лету, подготовиться к лету. Мы подготовим маску, мы уже об этом говорили э, чуть раньше. Это тоже продукт, который э, не удалось выпустить в этом году. Э, она будет содержать э, максимальное количество мочевины в своем составе. Максимально допустимое количество. Мы, нам удалось внедрить такой объем, количество процентов состава очевидно, и э, при этом не, чтобы этот крем не вызывал раздражения на коже. Вы знаете, что в, ну, в течение пандемии как бы летняя акция, которую мы предлагали, она была инициирована собственно, главным офисом. Мы делали парфюмерную акцию. И благодаря этой акции многие из наших людей э, открыли для себя уже забытые ароматы. Это в том числе дало нам возможность э, продать складские остатки Товары, которые ну, у нас был уже готов в этих ароматах. Поэтому с нового года мы вам предложим ребрендинг всей парфюмерной линейки, где мы сможем обновить всю, почти практически половину коллекции наших ароматов вместе с упаковкой и с лаконом парфюмерной линейки. Как сказал уже сегодня Петр, мой отец, наш мир... После пандемии очень быстро восстанавливается, пробуждается, как, говори, как говорит Мачи. Могу, да. Могу вам они, как пандемия, к сожалению, пандемия привела к тому, что мы потеряли в нашем списке стран одну страну. Австралия не выдержала блокировки поставок и, к сожалению, представительство в Австралии закрылось. Но, как обычно в мире водится, если где-то что-то отмирает, обязательно где-то что-то рождается. Нам Мы подписали контракт с двумя странами, Кувейт и Оман, и будем еще более активно присутствовать на, в арабской части нашего мира. А в, этой части, в этой части были аплодисменты. Еще раз, пожалуйста, повтори фразу, потому что я, пока были аплодисменты, не слышал тебя. Это говорит о том, что мы будем иметь в наших партнерах четыре арабские страны на арабском вот части мира, в которой будет присутствовать компания «Лабре». А, наша продукция очень ценится в, этом, в этой части мира, а, в том числе и наши кремы активно и воспринимаются и пользуются, с удовольствием пользуются женщины, э, женщины, как правило. Ну что, дорогие друзья, я тоже очень скучаю по, по нашим встречам по встречам вживую. <tournament> и <that> и uh, если, да, даже учитывая тот факт, что я как бы абсолютно интернет человек и много пользуюсь интернетом и живу там. Но такая, такая работа просто в интернете без живого общения это не хочу высказываться грубо но это абсолютная задница мальчик мы видим твои печальные глаза и мы видим как ты как ты к нам хочешь тогда Да, я очень человек, который люблю эмоции, люблю видеть реакцию, но чего я не могу увидеть через интернет, и это, к сожалению, то, тот минус, который есть в интернете. Я всегда говорил о том, что когда приезжал к вам в гости, когда мы говорили про новые продукты, про новые какие-то ведения, идеи, в виде вашей реакции, я всегда говорил о том, что в такие моменты я понимал, что моя работа имеет смысл. Я да не могу к вам приехать, но вы э, откро... встречаетесь, презентуете друг другу, общаетесь, будьте ну как бы вживую говорите с друг другом и пользуйтесь тем, что мир сейчас вам будет предлагать. Делитесь своими реакциями, отзывами, пишите о наших новых продуктах в интернете, это то. Вот сейчас вышла новая серия «Эко», и мы видим, какое большое количество реакций, позитивных отзывов вызывает эта серия, это дает нам возможность и вдохновение ну, делать, работать дальше. Ну и за что вам очень благодарен, взамен я вам обязательно мы вам вас отблагодарим новыми продуктами, новым обучением, новыми вебинарами и всем тем, что вам будет нужно для того, чтобы мы были вместе. До скорой встречи. До скорой встречи. Спасибо, Мати. Спасибо, Мачи, нам было приятно тебя увидеть. Конечно, интернет-встреча – это не, ж, не живая встреча на, на живо. ты меня наверняка еще слышишь в Ютьюбе. Однозначно пройдет это время, и это, как говорят, пройдет.